Есть кусок коаксиального кабеля, его длина равна 2 метра восемьдесят сантиметров. С одного конца он просто обрезан, а с другого приделан разъем БНЦ. Узнаем с помощью nanoVNA коэффициент укорочения этого кабеля. В какой частоте будет соответствовать 2,8 метра в качестве половины волны. Для этого мы разделим скорость света 300 тысяч километров в секунду на удвоенную длину кабеля, поскольку это полволны, а нас интересует целая волна 53,57 мегагерца. Узнаем коэффициент укорочения. В на оставим только лучи, соответствующие активному и реактивному сопротивлению. Остальные отключим. Установим диапазон измерений следующим образом. Старт возьмем, ну, допустим, 30 МГц. А финиш близким к измеренному значению. 53-57. <свят> ну пусть будет 54 мГц. И увидим следующий график. Вот этот вот взлет вверх будет соответствовать реальной частоте, на которой этот кабель является полуволновым повторителем. <свят> Узнаем частоту поточнее. Для этого, во-первых, изменим масштаб наших графиков. Выберем его сразу каким-нибудь зверским. Типа разделим на 10 тысяч каждое деление. Много. Давайте на, на 2 тысячи. Тоже многовато. Давайте на тысячу. Ну вот уже более-менее. Теперь сузим диапазон измеряемых частот, чтобы был более явно на экране виден этот пик. Давайте возьмем не 30, 54. А скажем, давайте сделаем так. Примерно прикинем, что это за частота. И выберем размах вокруг нее. Это у нас будет 41040. Вот давайте так и сделаем выберем стимулус по другому центру 41 мегагерц вот а размах спен допустим давайте 200 килогерц возьмем нет нехорошо не 1 мегагерц ну да уже лучше нам в принципе этого достаточно теперь контакты ходят, да? хорошо ну ладно теперь будем двигать указатель пока не увидим максимальное значение реактивного сопротивления опять же из-за того что этот кабель мы меряем как полуволновый повторитель раз у меня тот конец оборван на другом конце должно быть что-то похожее на обрыв то есть самое большое сопротивление какое только есть двигаем двигаем двигаем Вот она, 41,200 кГц. Частота, на которой этот кабель работает как полуволновой повторитель. Теперь узнаем коэффициент укорочения. Для этого измеренную частоту 41 и 20 поделим на вычисленную 53, 57. Получим 0.77 коэффициент укорочения. Что нам с этим делать? А вот что. Теперь мы можем примерно прикинуть, как нам обрезать кабель, чтобы сделать полуволновый повторитель на любую другую частоту. Скажем, мы хотим сделать полуволновый повторитель на 27 МГц. Для этого выясним длину волны частоты 27 МГц. 300 тысяч, делим на 27, ну тут беда из-за маленького дисплея, но в сущности получается, что это 11 и 11 метров, так, теперь делим на 2, полуволновый повторитель будет 5,55 метров, но это если не учитывать коэффициент укорочения. А в реальности, значит, кабель надо отрезать, еще умножив на этот самый коэффициент. На 0. Я уже успел забыть, какой он был. Но пусть будет 0,76. Получится 4,2 метра. То есть, чтобы на 27 МГц из этого кабеля сделать полуволновый повторитель, надо отрезать его 4,2 метра. Но опять-таки, 7 раз отмерь, один раз отрежь. Не 4,2 метра. А скажем там 4,5. А потом подрезать потихонечку. Описанным способом измеряя, на какой частоте у нас получается вот этот самый пик. То есть мы его отрезали. Пик у нас, допустим, будет на 26. Откусили там сантиметр. Посмотрели, насколько он сдвинулся. И так кусаем, кусаем, кусаем, пока не приведем его на нужную нам частоту. Что еще полезного нам дают проведенные измерения и вычисления. Можно точно так же с помощью наны отмерить четвертьволновый трансформатор. Допустим, для 27 МГц мы должны при помощи наны установить длину кабеля для 54 МГц, где этот отрезок кабеля будет служить полуволновым повторителем. Тогда на 27 МГц это будет четвертьволновый трансформатор. Ну, математика очевидна. Если нам нужно измерить физическую длину кабеля, к которому нет доступа, то, ну, наверное, есть какие-то способы. Но Желательно иметь отрезок кабеля, доступ к которому есть. И можно измерить его физическую длину рулеткой, линейкой, чем угодно. Тогда, узная его коэффициент укорочения, мы можем для неизвестного нам кабеля, но такого же точно, узнать, <coughs> для какой частоты он является полуволновым повторителем. А дальше делим измеренную частоту на коэффициент укорочения и считаем длину волны для получившейся в результате этой операции частоты.